Надо надо это срочко. Срочко. Да. Просто надо да. Просто украли у них открыли украли. сколько это холодильника, вторую холодильник украли. Два холодильника, камера, камера. И три стиралки. Связь плохой,